Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнов. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по игре Геймли. Значит, что я хочу вам сказать. Рекомендую в первую очередь подписаться на канал Telegram, Так как здесь на канале они выкладывают важную информацию. Наводите мышкой от Телеграм-канала. И, пожалуйста, выбирайте любой. Да? Вот новости на русском. Кликайте и подписывайтесь. В чат можете также добавляться по желанию. И последние новости, какие, друзья. Значит, срочная информация для партнеров. Ну, я просто скажу одним словом. То, что на, России, на территории Российской Федерации, как обычно, сайт заблокирован. Вот И у них новая ссылка реферальная. Заблокировал Роскомнадзор. Ну нашему Роскомнадзору, как всегда, больше всех надо. Значит, и у них новая реферальная ссылочка. Вернее, не у них, а у нас так, рефералы кликаем. Так, ссылки баннеры. Кликаем. И там указана новая партнерская ссылочка. Вот она, друзья. Смотрите, вот это они это старые ссылки. Видим, да? Значит, и вот читаем. Уважаемые партнеры, поскольку Геймли заблокирован на территории Российской Федерации, мы настоятельно рекомендуем использовать альтернативную реферальную ссылку для рекламы. И вот у вас будет своя реферальная ссылочка. Кликаете. И вот она сразу скопирована. Так, имейте в виду. Так, теперь что? Кто не знает, здесь игра платит абсолютно без вложений. Так как я когда заходила, я проверяла на вывод, я сюда еще ничего не депонировала. И я вывела абсолютно без вложений. Уже после этого, да, я сюда закинула денежку немножко. Также у меня на балансе на данный момент 2 миллиона 296 монет. Я вот эти монетки свои соберу, у меня 36 тысяч. Кликаю собрать. До этого у меня было еще 2 миллиона. И я прикупила себе, естественно, персонажа. Я не просто не просто, да, как бы тупо вывожу. Нет, я игру развиваю. Вот у меня 7 по миллиону наемника вот этих. Как бы. И, естественно, я сначала прикуплю, выведу, прикуплю, выведу. Ну, вот как-то так. Да? Вот. Ну, давайте выведем монеты. Вот, 2 300 у меня. Также можно зарабатывать самоцветы на просмотре сайтов. И уже из заработанных покупать вот этих персонажей, наемников. Значит, финансы. Здесь пополнение, выплаты. Можно... На пару вот такие платежки есть также можно на различные криптовалюты кому как угодно я вывожу в рублях я изначально выводила то при первом выводе кошелек сохраняется как бы здесь и у меня на балансе вот мои самоцветы и сразу они конвертируются в рубли. Видим в рублях минимальный вывод от 5 рублей в долларах от 10 центов. Минималка, друзья, не завышена: 10 центов можно набрать запросто, и евро. Также 10 евро центов, на ну, криптовалюты уже тут сами тоже смотрите: минималку: вот. я кликаю рубли. Ничего, никуда. Только при первом, при первом выводе прописывайте свой адрес кошелька. Также не забывайте в настройках прописать свой платежный пин-код. И обязательно запомнить, так, так как он надо при выводе средств Кликаю «Заказать выплату». Введите пин-код. Подтвердить действия. Ждем. Так, это не надо. И все. Выплата отправлена на ваш кошелек. Закрываем. Далее что? Так, вот здесь это закрываем. Вот здесь транзакции. загрузится и вот они все мои выплаты 11 апреля 23 марта 15 марта и вот как бы вот, как-то так баланс мы как видим обнулился и что нужно идти придет мне на почту угу. Значит, смотрите. Приходит оповещение от самой игры. То, что выплата отправлена. И сам вывод. Пожалуйста. Плюс 188 рублей. 11.04. И спасибо за, за выплату из игры Геймли. Все шикарно, друзья. платит инстантом без каких-либо проблем. Также хочу новичкам сказать то, что не забывайте про квесты. Здесь также можно заработать денежку. Кто пишет видео это блогеров можно как бы видео за видеообзор. Ну и естественно... Вот здесь чуть ниже, как бы, оставьте сообщение о выплате на форуме. Я еще ничего, как бы, не делала, не отправляла. Видеообзор. Так. Мультимиллионер. Ну, тут... У вас здесь будет, видите, у меня стоит вот такой значок. Получено. А у вас здесь, если просмотр Зайдете, посмотрите, будет в написано «Получить». Кликайте «Получить». Вам начисляются монетки. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Играйте, зарабатывайте абсолютно без вложений. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.